осваивать сам я прошел большой очень путь от э, алкогольной зависимости до полного ну не буду говорить полного пафоса полного выздоровления наверное нет остались все привычки алкоголика семья, не дай мне, скажи. Командир, тебе ничего? Да, да, да, да, ли мы клони, ли мы отходим. Мне кажется, не стоит просто вот так в пустую пропивать свою жизнь. Мир, чува, век бег от века, ведь каждый в своей клетке размышляет о свободе. В дороге серой сырой, без сердечности жестокой. А также он поэт умничный, а зовут его также для меня Евгений. Великим стать ты хочешь, и быть все время первым, летящим и свободным, как быстрая стрела. Я буду петь голосами. Свои детей голосами. Меня зовут Сергей Валерьевич, это самое над Джекин. Этот самый канал. Подписывайтесь, все будет хорошо. Все будет... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы чинили резерв, моя Это душа, о чем не болеет, о чем говорить, когда тебя нет. Надо дышать, чтобы небо, море. Это без тебя любви Это без тебя любви Это без тебя тебе, когда тебя нет. Надо дышать, чтобы небо, море. Эта песня и боль, эта песня о любви счастье, эта песня о тебе, когда тебя нет, когда тебя нет, когда тебя нет, когда тебя нет, когда тебя нет, когда тебя нет, когда тебя нет. Конец спадай все, тут никак не случится ли все, Терези на юг, давай выши. Она будет тиши, а то мы все давай поспеши, а то мы а то не поймем, как просто она у нас не ввидит души. Надо бешаться в небо, в бой, это песня яреп. Когда тебя нет, нарушаться бы нечем. Это песня любви, это песня любви и счастья. Это песня тебе, когда тебя нет, когда тебя нет, когда тебя нет, когда тебя нет. Дня. Меня зовут Жеков. Подписывайтесь на канал Жека, который не на мой, а на другого вот. а ну, подписывайтесь на канал Сумасшедшей кухни. Я сейчас исполню свою песню. Вот. Познакомились с Жеком переходе. Оказался блогер. Народ, с вами канал Жека. Сегодня я шел по Москве, я прогуливался, э, зашел в подъемный переход и встретил очень поводную музыканта, а э, также поэт уличный. Э, зовут его дальше а для меня, Евгений э, Михеин, может, какой-нибудь. Ну, раньше называли Евгений Настоящий, но вообще фамилия у меня, как всегда, не московский. Друзья, давайте послушаем его творчество. Садится все, ладно, попробуем выше. Упала. Сейчас. Давай его на тебе можно оставить? Да, оставь, конечно. прищепка вот здесь. Вот такой? Да-да-да-да-да. Так, ага, туда нибудь Ну петличка. Дорогая, Дорогая, да. Дорогая? Я свои песни попою -то тогда. Это называется «Клетка». Видишь, зеркала и стены, Дым спозит из каждого дома. Есть вид, не хватает дома дерево пустила метки, ведь каждый в своей клетке размышляет о свободе, которая бывает лет, не трогает меня. Я на своем. Том заколотит дождь, и что останется преть до носки? чума век от века, ведь каждый в своей клетке Рез о свободе, который бывает редко. Не трогай меня, я на вскоре. Стой, как терпеть будем мы, а то во время быть цель. Холодная сетка, ведь каждый в своей крепке размышляет о свободе, которая бывает древним и меня, я на зоне. У нас не осталось странно, Господи, сколько вальши стоят за машин. У них дом, а в ответ у них каждый своей тверды. Размышляет о свободе, которая бывает редко, не трогай меня, я на возводе. я погнали, я все, я вот Песня называется "Фантом". Удобно, ну, Жень. Жень. Скажи, что с твоего репертуара это твоя личная да, песня? А, вот вот нет, это, нет, вот нет, это, ду, ду, дуэты, Все, сейчас была моя песня. это, это, песня кавер на песню «Фантом» это, Компании. это, это, это, это, это, На мой взгляд это очень талантливый музыкант, сейчас очень много талантливых музыкантов, которые не светятся по Киеве, а их можно встретить в подземных переходов, на станциях метро, где-то еще в городе. Но в клубах, думаю, ночных людей тоже играет, да? Вот. Я шел, услышал песню Баста, исполняет, как песню называется? Сансара. Сансара, да. И я не смог просто пройти мимо, я влюбился в этого музыканта. Это очень круто, я очень рад. Радуга. Блин, всегда, пожалуйста, все, я погнал. Нет, все, я что, я уже все, у меня просто сел вот этот свинену. А ты и так без нее, народ, подписывайтесь на канал Евгения. Жень, как у тебя канал называется? Сумасшедшая кухня. Подписывайтесь на канал Сумасшедшая кухня, ставьте лайки, комментарии. Ссылочка на этот канал будет под, под этим видосом в описании к ролику. Что говорить? Ну, а скажи людям, а с какого ты города? Сколько тебе лет, если это не секрет? А, мне 30 лет из города Москва. Ну, вообще, родом я из Москвы, родился в Москве. Живу на сходе, это вот направление.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 Да. И в принципе, ну, нормально чувствую себя, то есть я считаю, что это как-то... Мы там не попрошаюсь, ни у кого не попрошу, кто там сколько, кто ты пожертвовал, то есть я ни у кого там не попрошу. Многие просто, ну у нас вот и сложно как бы попрошайкам бы, при, при, приравновать. Вот пытались, пытались это сделать, но ну, как бы ничего, собственно говоря, не получилось, потому что по большому счету мы, мы лучший музыкант, мы не попрошаемся. Женя, давно ты играешь на гитаре? Сколько лет уже? Ну, можно сказать, вот с учителем вот сейчас с учителем я только начал вот серьезно прям осваивать сам инструмент, то есть, чтобы, ну, чтобы в своем деле, чтобы действительно, ну, я просто выбрал эту Мишу, я понимаю, что ну, мне надо катить по ней, ну и идти, потому что как бы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 не, ну, как бы несложно но и не просто потому что здесь нужно уделять очень много времени то есть ну 2-4 часа но ну, минимум в день иногда ребята там я я слышал там по 8 по 9 часов играют денег тех пор надобатывать вот, и Нужно относиться к, этому, как, к своему делу, вот, потому что э, я даже скажу так, что и праведнику и грешнику солнце светит одинаково, да, то есть, это моя скромная, можно сказать, работа, и, и я в принципе как бы не жалею ну, то, что я здесь. <мы randomly> многие там типа говорят то, что вот там там, Ну, блин, ну, пока так, что сделать, ну да, переход, дальше будет больше. Жека, а что за инструмент у тебя, может многим будет интересно? Этот инструмент, короче, это Fender, Mustang, здесь есть как фото, там бейна, синглы, и символ и как он? Ну, короче, здесь такая сборка, как у кого-то КБ, сингл и хамбекер. Хамбэкер. Вот. И она японская, не американец, японец, но тоже хорошо что -то, что -то звучит. А, вот, то есть э, я это еще я открыл радиосистему, то есть чтобы шнура не путаться. Вот да, у тебя внизу какой-то ко корпус, что-то такое, вот усилитель, вот штуки, да? Ну вот это усилитель как бы, да, вот эти штуки это радиосистема, то есть они, да, это беспроводная радиосистема, то есть я как бы его включаю, здесь вот включаю, они вот так вот включаются на гитаре. И, вот, и звук ищут, и сейчас они сканатятся, вот, загорение зеленый, все.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 в принципе делать то же самое ну и конечно забить на допинг потому что любой допинг э, он программирует на быстрый смерть или на медленную свет то есть это можно сказать как механизм замедленного действия то есть сначала ты принимаешь допинг это это в систему, ты уже систематизированно принимаешь допинг и в конечном итоге дроп. Поэтому жизнь, она, она не стоит вот так вот просто вот взять и проскать. Мне кажется, многие за жизнь борются. И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 Вот, провел хорошую презентацию, но это было давно, это был в 2013 году. Вот. С тех пор очень много изменилось. То есть тогда я еще выбивал алкоголь. А после 2014 году в 2000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 который недавно написал Нет, лучше для всех э, зрителей. Э, mm -hmm. Лучше для всех зрителей. Да, да, для, для вас, э, для всех зрителей, для всех подписчиков. Э, Прочитайте стихотворение. Наверное, даже не надо включать, да, вот здесь же микрофон он вещит нормально. Ну, лучше на самом деле включить? Ну да, будет. Мне кажется, будет на новый Это хорошо. Лучше когда громко, чем тихо. Студенты хрыпожоры. Иметь красивый ролик, сусловные пароли и и сигнал. Нимфетки пополняют свои сюжеты в сторис. Маньяк открыл свой блог, ведет youtube канал А в соцсетях привычно, посмехно ставят лайки, Искусный новый способ смышленной скалоты Связаться с миром мертвых из склепа, Скажут байки, как можно за мгновение осуществить мечты. Слепая популярность какого или сникерс, волшебная есть связка потерянных ключей. Зловещие сегодня, как будто джипер-скриперс, как будто потрошитель, как будто пиночет. А завтра не наступит, бывает мертвый тяжек, и отовсюду денег привычную несут. Промокшие ботинки, разбитый новый гаджет, явление природы, жилище, секс и суд.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 Иногда нет. О, командир, тебе чего? Да, не, просто... Либо клади, либо отходи. Я думаю, музыку покушу. Музыка, я тоже подошелся на музыку послушать. Смотрю гитара, блядь. Ну а, не, а че, а можно? А, во-во, все. Отживешься, отживешься и нет тебя.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 Неся, подает он поэту знак и умеет нас ждать земля так свет солнца ждет в поле рожь, так когда ты и кончусь я как печаль как тоска как дождь слушай скажи это подписывайтесь на канал джека ставьте лайки комментарии представьте как тебя зовут и скажи привет Москва". меня зовут сергей валерьевич это самое на джеке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 чего... Говори, говори. Стих. Можешь, Он никак раз. не называется. Я сказал. хочу людей заплатить. Я не знаю. Я сейчас почитаю стих. Вы сами можете придумать этому стиху название. В принципе.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 Зловещая сегодня, как будто джиппер-скриперс, как будто потрошитель, как будто Пиночет А завтра не наступит. Бывает мир твой тяжек, и отовсюду ересь привычную несут. Промокшие ботинки, разбитый новый гаджет, явление природы, жилище, секс и судьбы. Условности все это в далекой, параллельной, Вселенной всюду рыщет без тела. Великим стать ты хочешь и быть все время первым, летящим из Свободным, как быстрая стрела, но между тем и этим, смотрящий, стоящий небесный светофор, и рухнувший шлагбаум из черепных коробок сел светлое утащит, наш виртуальный Бог закинет нас всех в пан, особенности в чуждом, злость частные препоны, и дерево качнется, зима ударит в гонг, а осень подождет нас, весна настанет скоро, а лето будет солнцем большим играть пинг-понг. И выцветшие трубы, назойливые клещи Густые параллели растущих мумий слов Как словно из мешка на пол упали вещи К таким вот проявлениям мир новый не готов Убей себе ребенка, стреляй из автомата И правду, только правду отчаянно говори Ты будешь пилороботом, коробкой-автоматом Стареющим мешком, клеющий изнутри И связанные напрочь по кругу снова бегать поэты блок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 реабилитации, когда я лежал, э, улечился от алкоголизма, я написал этот стих. У меня уже четыре года, кстати. Давай, улетел. да. Это по Вот. Поэтому стих э, называется... Сейчас. С головы вылетел сейчас. Ты подкинь деньжата. ты Понравилось тебе творчество? Мне очень понравилось. Понравилось? Да. <смех> люди увидят просто твой добрый поступок вот а и тут YouTube, YouTube. Ну, конечно это же да уличная не, это романтика ребят. ребят я вам и, конечно э поспонтирую но блин, это в денежном эквиваленте ну никак не вас... Сколько можешь от... от души, сколько можешь здесь, от души? Я... Мы не бьем. Вот, вот... Сколько отсюда, можешь отсюда, от души? Отсюда, а отсюда, мы отсюда отсюда отсюда. сейчас это снимем. Можешь просто? Как осадка, люди что... увидят, вся страна. Четыре. Получается, почти четыре года. Почти четыре года. Не, пыль. не, не пыль. надо, надо. Вот. мы есть здесь рядом. И... А -а -а. Сейчас, сейчас, все, сейчас. То, что я сволочь, это однозначно. Ага, называется парит чувства.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 печка, а впереди кресты стоят. Осталось только бесконечности, а с ней иллюзия моя. Я еще раз его прочитаю, его же. Просто там некоторые моменты неправильно прочитал еще. Ну, ты, в принципе, да, где-то вынешь. Парик, блядь, что? А Пори, ты бля, что, резэ, что ли, блядь? Сволота позорная. Не. Не. Не. Не.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 в девчонке страшно одинокой, в дороге серой сырой, и в бессердечности жестокой, в усталобности тупой. Душа, не топленная печка, а впереди кресты стоят, осталась только бесконечность, а с ней иллюзия моя. Спасибо вот это что-то играл, когда я пришел. Тело Африки, тело Африки, где первенец Небо Африки. Странно, в русских в каждом человеке учитель продолжается в своем ученике. Жизнь, я а искал любовь, чтобы убить одну. <связь> Они спасали на нас, тоже спасали космичьи. И вакетаж, и дети будут лучше чем... лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Когда меня не достану, Я буду петь голосом. Голоса, просто меня перестали, как курсаком санстаны, коворок пти по эма, когда меня не стану, я буду петь голосами, свои пти голоса. Сами меня не как сами Говорят, мы свое возьмем. Это не а эти звезды в темноте зашел фонарь Ай. Когда меня не станет, Я буду петь голосами свои дети голосами, А с меня не станет Вдруг зато за... Пожалуйста, людям, что-то, ну, чего-нибудь что позитива, добра пожелаю. Я, я желаю, короче, всем никогда не сдаваться, идти к своей цели, к своей мечте и никого не слушать. Вот, потому что очень много сейчас э, навязывается со всех сторон разных различных мнений, э, которые не обусловлены на самом деле ничем.